Привет, друзья сегодня мы с вами отправляемся в деревню шейного ценского района орловской области посмотрим сколько домов в каком они состоянии и узнаем как живут здесь люди приятного просмотра завалилась здесь кто-то дров наготовил домик старенький номер два закрыт никто здесь не живет здесь строение было тоже разваленное сгоревшие вот еще домик один, тоже заброшенный. Подойдем поближе, посмотрим. Здесь уж точно никто не живет, дом номер три. Штукатурка валивается. Домик кирпичный. Здесь дверь открыта, диванчик стоит, а и сам дом открыт. Взял с собой фонарик, друзья. Столик кухонный, тумбочки, скамейка. Стена лопнула. Кухня. Еще один стол. Всякая мелочь, ключи, гвозди. День рождения. Кто-то записывал, чтобы не забыть. И печь, как всегда и как везде развалина. Кто-то ее завалил разломал а может быть само от времени это большая комната зал диван стоит еще один диванчик полы целы Вот такой домик, друзья. Потолок обваливается. Скоро тоже завалится дом. Так, идем дальше. Здесь сараечки стоят. Подвал. ничего себе прожектор какой на столбе висит здесь колодец Да, колодец был с водой еще вода есть в колодце дорожка идет дальше возможно там еще дома ну, вот это вот вот фундамент видно что тоже дом был здесь тоже ряд домов шоу Видно, что вот здесь вот дорога раньше была, сейчас заросла, там царайчики стоят еще, вернее, то, что от царайчиков осталось. Так, друзья, вот еще дом. И еще домик. Дойдем поближе посмотрим болото О, болото вот такой домишка так еще более-менее сохранился хорошо крыша цела стены вроде бы тоже целый ящик с газа. И на пороге лежит, по-моему, круг от мельницы. Дом номер 4. Открыто. Прялка, бутылки, вещи всякие раскиданы. Косье, бочка. Холодильник, кто-то пчеловодом был, рамки пчелиные, вещи, лестницы стоят, тут дверь открыта, здесь шторы занавешены вот нет Вон, друзья здесь печка не тронута цела гильзы друзья лежат кто-то охотником был 16 калибр такая вот печушечка рогачи под печкой окошки маленькие Газовая плита, столик кухонный, кухонка небольшая, это зал, диван стоит, вещи, фотографии забрали туркам тоже осыпаться уже начинает. Остатки от дивана. Банка с краской стоит. Половина плита. Кто-то снял сверху металлическую штуку. Наверное, на металл сдали. Такой домишко, друзья. Потолок уже начинает гнить. Наверное, где-то протекает. Недолго осталось. Этому домику тоже скоро завалится. Смотрите, здесь даже кто-то заходил. Лиса, может быть, накакала тут. Кошелек лежит. Календарик висит на 9 декабря. Последний раз оторван а он был года у нас тут, друзья, 2002 года календарик. Вот такой домишка. Посмотрим, что во дворе с другой стороны. И сараечки, сараечки, туалет. Все старенькое все заросло закроем как было этот домик деревянный ну тоже неплохо сохранился дверь открыта Береза большая, Пробуем зайти. Замка нет, столик, рюкзак висит армейский, чемодан, куртки, плащи, Есть дверь открыта. Стол кухонный, счетчик тут оторвал, пробка валяется, бокальчик, помню у нас тоже такие были в деревне, печь цела. сода осталась, кружки, И здесь лежачок на печке лежать. А вот это что такое? Ну, друзья, альбом. Альбом с фотографиями. Письмо. Орловская область. Московская область. Город Троицк. Города Троицк. Кто-то приезжал сюда. С Московской области. Остался альбом «Бабушка», некоторые фотографии забрали. Только надпись осталась, печь цела, да, уже начинает разрушаться. Здесь тоже рогач стоит. Паечки, телогреечки висят. Здесь тоже что-то все подвесили, скорее всего, чтобы мыши не съели. Все висит. Здесь лежачок с матрасом самодельный из дерева, из березы он сделан. Банки, сундучок небольшой. И здесь стоит диванчик. Плита тоже была. Вещи висят. 2012 год, друзья. Кто-то был здесь еще в 2012 году. Часы остались. А, даже 2013 год. 2013 год. Какие-то фотографии или вырезки. Из газет. Такой домик. Пойдем дальше. Дверку прикрыть. Она не закрывается. Еще домик дальше стоит, тоже кипичный, дорога ведет к нему, птичка какая поет, болотистая местность вот здесь. У этого дома все окошено кто-то приезжает надо ну, да, вот следы от машины видно что сюда подъезжала машина костерок жгли вот еще фундамент дом был но это последний дом здесь электричество подходит Вот такой вид друзья отсюда вот там пруд виднеется и вот такой домик домик не маленький я бы сказал с этой стороны все завалено скорее всего вход с другой стороны а у нас друзья начинает разогревать солнышко солнышко выходит здесь на замке сарайчик ясень какой огромный ясень по моему ясень да смотрите толстен сколько ему лет интересно этому ясеню да домик тоже он стена отошла вот так выпуклая скоро завалится дровишки кто-то наготовил приезжают люди сюда скорее всего может летом в отпуск ну вот с этой стороны вход закрыты на замке туалет Ну и вот этот сарайчик тоже рухнул домик старенький антенна цела так друзья с этой стороны все пойдем сейчас подальше пройдем там по моему еще я видел дорога уходила в другую сторону возможно там еще дома есть Вот, друзья, еще домик деревянный. Кто-то здесь подъезжал. Видно, что здесь уже давно никто не живет. Да, друзья, давно никто не живет, а смотрите, цветы так и остались. Растут, цветут. Смотрите, как Домик закрыт, да, на замке, причем замок не такой старый, Просто простоквашина стоит, тоже недавно кто-то был, здесь двор, здесь двор, дрова, ларь под зерно. телефончик стоит здесь кстати ниже откуда электричество -то идет он подсоединен вообще не, не работает вот такая вот деревня друзья шейного есть дома даже в хорошем состоянии в которых можно жить навести небольшой порядок так космические ремонты можно жить Единственное, что здесь дороги нет. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, отзывы. Всем до новых встреч!